Итак, вот она печка, решение универсальное, как раз для тех людей, которые хотят приехать зимой, чтобы быстренько в доме стало тепло, и одновременно, чтобы после протопки это тепло держалось, можно было обогреть несколько комнат одной печкой. Очень эксклюзивное решение. Дмитрий, что вы скажете по этому да, поводу? оборудован. Есть. Система э прямоточного как бы, движения газов, чтобы быстро разогревать э э всю как бы, печку, вот здесь щиток, чтобы быстро нагревать. И при закрытой э щиток по кабаковой системе выполнен равномерный прогрев всей конструкции до пола, до первого ряда. Вот. Ну наверху кирпичная труба. Ча-воды, которые накапливают еще больше, чугунная печка. Да. Первые Впечатляет даже. Да. Конструкция очень яркая. Слушайте, ну можно только сказать, что, ребята, мастерству вашему взаимно Все красиво, прекрасно. Замечательно. Нравится? Спасибо. Спасибо. Мы старались. Взаимно вы старались помочь вам стараться. <смех> Хорошо, <смех> получилось. Красиво. Да, дизайн главный. Да, <смех> <Вот>, архитектор главный. <смех> он, же, он же главный в привитии. Ну, прекрасно.